Всем привет, с вами Михаил, это новое видео по работе с операционной системой Ubuntu, она же Linux, для новичков. Повторюсь, я сам новичок, сталкиваюсь с определенными проблемами и хочу поделиться решением этих проблем с вами, чтобы вам также было проще. Если вы знаете чуть больше, делитесь со мной в комментариях, буду только рад. Итак, это видео посвящено использованию горячих клавиш, чтобы было удобно работать. Мы посмотрим какой-то базовый минимум, конечно же, существует всегда большое количество горячих клавиш, и ими удобно пользоваться. Первое, с чем я столкнулся, это переключение языка в Ubuntu. Язык переключается при помощи сочетания клавиш «Суперпробел» клавиша Супер – это то, что было клавишей Windows в Windows, и у вас на клавиатуре, она, возможно, помечена Windows, до сих пор. А вот в сочетании с пробелом я держу клавишу Супер, она же Windows зажата, и нажимаю пробел и меняю язык. Вот такая же опция была в Windows 10, если вы к ней привыкли, то вам это будет привычно, если вы хотите использовать более знакомые вам варианты и до сих пор пытаетесь переключать к язык при помощи Alt Shift либо Ctrl Shift, не дай бог, да, некоторые и так тоже переключают, то здесь можно настроить все это дело самостоятельно. Но есть некоторые сложности. Давайте разбираться. Мы пойдем в настройки. В настройках у нас есть клавиатура. и клавиатура и здесь есть какой-то набор уже команд, которые мы не будем рассматривать которые можно изучить самостоятельно и здесь где-то у нас тоже что-то было сейчас мы найдем переключение языка а, ну, собственно, вот она, супер пробел и shift, суперпробел, это если много языков, то можно туда-сюда переключаться между ними. Мы можем кликнуть здесь дважды мышкой, и нам предложится выбрать свое сочетание. Но здесь не сработает alt-shift, то есть предполагается, что alt-shift и Ctrl это клавиши, которые работают в сочетании с чем-то дополнительно, поэтому я пробовал alt-shift, у меня не получался, escape я выйду отсюда. Я настраивал это немножко по-другому, сейчас покажу как. Перед тем, как мы это сделаем, я просто покажу, что здесь можно дополнительно что-то еще настроить. Например, домашняя папка. У меня не было здесь ход кейса я также дважды кликнул на него, нажал «Супер Е». E. Это тоже сочетание клавиш, которое было привычно в Windows для открытия приводника, поэтому здесь у меня оно работает так же. У меня сразу открывается домашняя папка, все, что мне нужно для работы. У меня здесь есть, поэтому я решил добавить это и здесь. Вот. Есть и другие возможности, которые сюда можно добавить по умолчанию, если это нужно. Но мы хотели разобраться, как нам на приключение языка поставить привычные клавиши. Откроем терминал. Терминал открывается либо через меню приложений, но можно использовать горячие клавиши Ctrl-Alt-T. Открывает терминал. Еще раз Ctrl Alt T. В терминале нам нужно установить дополнительное приложение, которое называется Gnome twig Twix. Не тот Twix, который съедобный, какой-то другой. Twix, Twix у меня неправильно. Команда написана, конечно же, inStall. Я не буду устанавливать, еще раз она у меня уже есть, просто для вас может потребоваться пароль после того, как вы запустите эту программу, пароль от пользователя. Программа, когда она установится, она будет называться «Дополнительные настройки». Вот она у меня здесь есть. Запускаем ее, и меня здесь также интересует в первую очередь клавиатура и мышь. И дополнительные параметры Раскладки. Все остальное не буду рассматривать, что есть в этом приложении. Если интересно, посмотрите сами. Меня вот интересовало в первую очередь переключение на другую раскладку. Я просто добавил при помощи галочки нужный мне пункт. Здесь даже предлагается просто капслоком переключать язык. И я знаю людей, которые используют этот вариант. Вот. Но мне привычный Alt shift Я уже на автомате столько лет сочетание использовал. и продолжаю использовать именно его. Вот. Но для особо гиков, кто еще с Windows XP, 98, Millennium и так далее привык Ctrl Shift и не приучился на Alt Shift, можно и это сочетание включить <laughs> на выбор. В общем, теперь язык у меня переключается и при Alt Shift тоже. Вот здесь у меня панелька есть и Alt Shift у меня прекрасно работает. Если при нажимании супер пробел у нас так что всплывает а, графический интерфейс для переключения, то Alt Shift этого не вызывает. Переключение происходит а, автоматическим просто Можем убедиться в этом по иконке сверху. Это то, что касается переключения языка. Переключаться между программами удобно. так же, как и в Windows было, можно использовать alt для переключения между программами. alt и выбирать здесь то, что было. Разница заключается в том, что в Windows были здесь сразу все окна. То есть, грубо говоря, если мне дважды запущен Chrome, дважды запущен проводник, они здесь все были в том порядке, в котором я их открывал последними, здесь же все группируется вот у меня два терминала открыто я не могу между ними напрямую то есть переключаться, мне зажат Alt по-прежнему поэтому у меня ничего не скрывается мне дополнительную мышку нужно здесь использовать что не очень удобно вот, но ну, Alt-Tab между приложениями я могу переключаться в принципе Windows Tab делает то же самое О, открылось приложение для записи экрана но а, здесь то, что у нас группируется, можно также использовать хот-кейсы. Допустим, вот я работаю с терминалом, я знаю, что у меня есть вторая его версия открытая, alt-тильда позволяет не сразу, именно в нужном наборе приложений делать переключения. И это на самом деле очень удобно. То есть никаких других. Я знаю, что я хочу от одного окна терминала к другому переключиться. Мне не нужно переключаться между сейчас другими всеми приложениями. И это экономит время. Аль-тильда. Тильда это обычно под эскейпом клавиша. На русской раскладке там чаще буквы ЙО нарисована. Очень удобно. По поводу вставки, ну Ctrl-C, Ctrl-V, да, Ctrl-X, вот, все такие вставки, они работают в обычных программах, в текстовых редакторах, в браузере, в терминале Ctrl-V работать не будет Чтобы вставить то, что у нас скопировано, вставить в терминал, используется сочетание клавиш Shift-Insert Допустим, я здесь выделяю, я здесь могу скопировать, что очень удобно. Насчет Ctrl-C давайте проверим. Ctrl-C не сработало, он при Ctrl-C вообще в терминале обычно это завершение какого-то действия завершение выполнения программы. Видите, вот он такой спецсимвол выдал. Поэтому здесь и скопировать нельзя. Вот так вот я не копирую здесь при помощи клавиш. Подскажите мне в комментариях, кто знает, как копировать в терминале. Я думаю, в принципе, несложно узнать, но вот я не копирую пока что. Хотя уверен, что мне это нужно. Я копирую через мышку пока что. Да, Чтобы вставить скопированное, давайте скопируем. Я использую не Ctrl-V, потому что Ctrl-V ничего не, вот, не вставляет. Shift-Insert и тогда вставляется скопированные из буфера сообщения. Далее, клавиша «Супер», та самая, которая бывшая клавиша Windows, сама по себе, если ее просто так нажать, она откроет э, такую панель, где я вижу все запущенные приложения и могу переключаться между ними, просто уже мышкой выбрать. А также сверху здесь есть поиск для запуска приложений. Например, я напишу здесь Telegram, ну, почему-то и Skype предлагает. Он мне автоматически предлагает запускать эти приложения, также еще и файлы находит в системе, то есть, опять же, удобно по навигации. Кроме того, здесь я э, вижу активные рабочие столы, их по умолчанию 2 можно... Также добавлять новые могу между ними переключаться. Кстати, если вы используете рабочие столы Windows, сочетание не Windows, Ctrl-Alt и стрелочки вверх-вниз переключают нам рабочие столы. Дальше, кнопка Супер. У нас есть на панели какой-то набор приложений. И здесь также как в Windows, если вы вдруг этим пользовались Windows, Первое, второе, третье и так далее да, Windows, допустим Второе приложение, у меня здесь Firefox Super 2 Ну, собственно, до нуля оно работает Мне сейчас подсказывало да, До нуля ну, дальнейшее не будет uh, Запускать Windows 2 Вот, точнее, Super 2, никак не привыкну мне uh, меня запустил uh, Firefox, просто потому, что это цифра 2 Windows 3, он же Super 3 Запустит у меня Thunderbird Почтовый клиент не будем сейчас ним пользоваться, но удобно. Если уже запущено приложение. То Windows 1 мне предложит вот, собственно, переключаться между ними. Тоже может быть полезным. Что еще? А, скриншоты. Скриншоты на самом деле как в Windows, опять же. Есть клавиша print screen, если ее нажать, оп, снимок экрана произошел, и он попал автоматически в изображение снимок экрана. Здесь также можно сделать снимок окна, так же как в Windows, и ничего нового, клавиша alt и print screen, делать снимок того окна, которое было открыто, вот конкретно снимок терминала. И что приятно, в Windows у нас были так называемые ножницы для вырезки области экрана, здесь не нужна, не нужна лишняя программа, здесь есть просто ход кейс, я зажимаю Shift, нажимаю с Shift Print Screen, у меня появляется другой курсор, то есть вместо мышки обычного курсора у меня здесь есть такой указатель, я могу выделить какую-то область экрана оп И именно эта область экрана у меня сохранится как сделанный скриншот Очень удобно Конечно же можно поставить дополнительные приложения, которые будут делать снимки экрана Но вот есть встроенные инструменты, которые позволяют делать удобно скриншоты ну и последнее, что я покажу, это как можно быстро закрывать окна приложений. Работает не во всех приложениях, но где-то работает. Например, а у меня, чтобы не тянуться до крестика, а кстати, не последнее кое-что еще попозже покажу. Закрыть окно, клавиши Ctrl и клавиши Q либо W они вообще рядом друг с другом находятся, но зачем-то одинаковое действие здесь делают. Ctrl-Q, оп, оно закрылось. У меня настроено Super E, чтобы открыть обратно. И Ctrl W делаю то же самое, снова закрывает. Интересная опция, которую, по-моему, не было в Windows, и которая мне зашла. Допустим, у меня открыто окно. Вот я открыл новое приложение, оно открылось вот так вот. Я хочу сделать его либо на весь экран, либо на половину экрана, либо хочу его потом обратно вернуть к этому положению, как оно сейчас, после того, как оно мне половину экрана занимало. Удобно бывает два приложения рядом открыть для самых разных целей. Здесь для этих целей используется, опять же, наша клавиша «Супер» вместе со стрелочками. «Супер» стрелочка вправо, окно ровно Половину экрана справа заняла. Супер стрелочка влево. Все то же самое, но слева. Супер стрелочка вверх на весь экран. Супер стрелочка вниз. Обычный размер. Согласитесь, достаточно удобная опция. Я только сегодня о ней узнал. Думаю, что буду активно пользоваться. Вот, на этом все по горячим клавишам для Linux и для Ubuntu. Я использую 18-ю версию. С другими версиями ход кейсы могут расходиться. Если у вас есть что добавить, пишите в комментариях, я почитаю и также буду использовать и другие сочетания вместе с вами тоже. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Меня зовут Михаил, это канал Компьютерной Грамоты, и мы разбираем Linux для новичков, в я также являюсь, поэтому не судите строго. Я только недавно начал пользоваться Ubuntu, и она мне очень нравится. Надеюсь, вам также понравится и будете ей пользоваться. Всего вам доброго и до следующих видео.